Нас часто спрашивают, Сергей, здравствуйте, что входит в состав свечи, которые покупает церковь, свечи исключительно из воска, епархия не покупает, так как они дорогие. Что к воску можно добавить, чтобы себестоимость свечи упала? Отвечаем, ищите сборник рецептов на сайте Сергея Маузера.